Дорогие друзья! Всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашей подписчицы Анны Владимировны, вопрос следующий. Анна уже привыкла на кого-то работать всего возраста, тяжело как-то себя перестроить, спрашивает, можно ли зарабатывать в сфере торгов, поскольку тема торгов ей очень нравится и сколько здесь можно получать. На самом деле в данную сферу в торги многие приходят как раз те, кто хочет в своей жизни что-то изменить, либо получить какой-то дополнительный заработок. Если говорить о цифрах, сколько здесь можно зарабатывать, все зависит от того, сколько времени вы будете вкладывать э, в эти торги, в поиск объекта, да, в осмотр объекта, в участие торгов, в общении с клиентами и так далее. Когда вы найдете клиента, все, что вам остается найти для него какой-то объект, организовать ему осмотр имущества, передать ему все документы, которые вы нашли да, по данному объекту, дождаться его решения об участии или не участии в торгах. И если клиент соглашается участвовать в торгах, вы просто подаете а, документы, участвовать в интересах клиента. Сколько здесь можно заработать? Ну, здесь все зависит от ваших возможностей, от вашего аппетита, скажем так. Да? Ну, многие новички демпингуют. На самом деле я это не приветствую. Всегда говорю, чтобы наши ученики брали хотя бы 100 тысяч рублей с одной сделки. Но я знаю, что есть те, кто боится таких денег и получает там 50 тысяч рублей, бывает и меньше. Но я призываю вас не бояться, потому что... Работая за 100 тысяч рублей, за 300 тысяч рублей, вы делаете абсолютно одинаковую работу, но эта сумма изменит вашу жизнь. И, как я сказала, мне кажется, это отличная прибавка к вашей зарплате, к вашей пенсии, и у вас есть возможность как-то жить по-другому. Да? Езжайте в отпуск, получив эту комиссию, уделите время внукам или себе. Я думаю, что после такой прибавки, после такой сделки, у вас появится интерес в данной сфере еще больше. Если у вас есть еще какой-то вопрос, пишите под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. И я желаю, чтобы количество таких сделок в месяц у вас было несколько. Но если эта сделка хотя бы будет раз в месяц, согласитесь, это уже отличное решение и путь к финансовой какой-то свободе. Всем отличного настроения и всем пока.